Здорово, это Шамшурин, это видео посвящается всем социофобам, социопатам там, и прочим, прочим, прочим людям, которые так про себя думают. Значит, не так давно у нас был, было видео про принцип Байтмана, в котором мы угорали над тем, как люди ищут себе объяснение своему бездействию. И был некий конкурс, в котором... Победил Тамогочий некий. Мне понравился больше всего его комментарий. Значит, уважаемый Тамагочи, свяжись со мной как-нибудь здесь под этим видео или в личке где-нибудь. У меня для тебя будет приз, приз это личная персональная консультация со мной, часовая, которая стоит 20 тысяч рублей, ты получишь совершенно бесплатно, обговорим время и мы можем с тобой поговорить на любые темы. Буду рад с тобой пообщаться и тебе помочь, если чем-то смогу. Значит, его комментарий звучал так. На самом деле этот Бейтман никогда вообще не касался темы пикапа или отношений. Это английский генетик, который жил в таком-то году, он в принципе вывел это все для проверки доктрины Чарльза Дарвина о половом отборе. Но всегда забавно, что бездари начнут искать миллион подтверждений из окружающего мира, что их собственное бездействие – это норма. Вот как-то так. Все очень просто, коротко, лаконично. Я полностью согласен, солидарен с этим. И в продолжении темы, то есть смотри, здесь в конце, после того, как я закончу говорить, ты увидишь кусочек с тренинга, где один из таких социофобов рассказывает, как он был на свидании. Значит, смотри, история следующая, что все чаще и чаще я сталкиваюсь с тем, что люди начинают мне рассказывать, что они социофобы, социопаты, что у них там то-то, то-то, что у них там такой-то там невроз, такая-то фигня. То есть они сами себе придумывают какие-то диагнозы, потом начинают в это верить. И один из таких социофобов на этом видео здесь дальше, он на моих глазах просто, когда в первый день пришел, взял там номер телефона у красивой девушки, и что мне на это ответил? Он сказал, это случайность. То есть, получается, закономерность такова, и ты должен сейчас подумать, а ты не так ли себя ведешь? То есть, когда у тебя что-то не получается, ты гораздо себя отхуесосить. То есть, прямо ты в этом плане талант. Я такой-то, я такой-то, я секой то и ты, главное, в это начинаешь верить. Когда у тебя что-то получается, ты в этот момент, что правильно ты себя полностью, тотально обесцениваешь. Да это не я, мне повезло, так случилось и так далее. Вам не кажется вообще, что это бред, как бы, преступление по отношению к самому себе? Собственно говоря, в чем суть, значит, что я хотел сказать, что вы сами себя загоняете вот в эту вот ловушку. Потом вы начинаете в нее верить, и единственный способ, как бы, убедить себя в обратном – это действие. Но если вы сами уверовали в то, что вы социопаты, там кто угодно, вы не делаете ничего. То есть вы говорите, ну а что, я же себе уже диагноз подписал, смысл мне делать. Поэтому это очень важно, что нужно, попытаясь, попытаться абстрагироваться от этого, все равно начать хоть какие-то действия самостоятельно, либо с моей помощью, либо с чьей-то еще помощью, но начать. И когда ты будешь действовать, самое сложное начнется там, потому что тебе нужно будет искать подтверждение не твоему социофобному какому-то случаю, не, твоему, не твоей социопатии, а тому, что у тебя все наконец-то получается. И это, сука, самое сложное, но это нужно сделать обязательно, вот. И... Еще у меня для тебя будет некое такое задание, но оно простецкое, элементарное. То есть это даже не задание, это на подумать. Всядь и подумай, где и в каких моментах в жизни, в каких ситуациях ты сам на себя навешиваешь какие-то негативные ярлыки. Где ты сам себе придумал, что у тебя что-то не получается. Проанализируй. Подумай, а я уверен, что так и выглядит эта картина на самом деле. Либо же я просто сам себе придумал что-то негативное. Обязательно над этим подумай, напиши в комментариях здесь под видео, где именно, в каких ситуациях ты сам себя наградил и какими именно ярлыками. Всех же социофобов, социофатов, патов и, там, и всех, и, и же с ними я жду на своем тренинге практика с 15 по 18 июля. Ссылка здесь под видео, бронирую место и смотри кусочек с этого тренинга о том, как парень пришел. И начал рассказывать про себя, что он социофоб, там тогда и там подобное. А потом он уже начал ходить на свидание. И при этом он еще и скромничал и это обесценивал. Вот типичная ваша любимая картина. Ссылка для брони места здесь, внизу. Тамогочи, буду ждать от тебя связи. Помнишь, что этот человек вчера Нет. говорил про себя? Потому что я сильно закрылся, и мне было вообще с людьми. Путь. Невозможно. Все это помните? Да. Сколько у тебя номеров? 5. 5. За вчерашний день первый. А. Вчера четыре. Четыре. Причем один номер, я лично видел, как он, ну, такая довольно-таки симпатичная была девушка. Тоже Она хотела Ты уходить, он ее еще остановил, потом они... И в итоге он возвращается с номеру. Дмитро? А да. Я тоже это видел. Когда это как раз Т ⁇ сказал, ну это типа так, случайно. Да. Просто повезло. Ну, по ощущениям, такое ощущение, по какое ощущение какое время, время. как говорят. Как будто это был да. не я, какая-то моя другая вторая половинка. Это, это я к чему все? Почему я сюда тебя позвал? Это... это еще не говоря о том, что у него свиданка, что вчера была еще. У тебя был свиданка? Ну да. Вечер? Ну да. Повезло просто. Случайно. У всех же была свиданка вчера вечером, правильно понимаю? У всех, вернее две, у него одна. Поэтому... Знаете почему? Это просто он с людьми не умеет. Uh, да, а, они, а вы вот... Они умеют, поэтому у них не было свиданки, А у тебя вот она была. Вот если ты умел бы с людьми... У а меня -а -а. тоже не было, как у нормальных людей, понимаешь? Вот у нормальных людей не, не было. Ты что-то было... Ну, я вчера ]ulação. упал. Потому что у меня вот прям какая-то переоценность была в голове. что было? Переоценишь. Ну, как бы я ну, как бы не понимал вообще, что как это. А ты не дашь, ты много слишком навыдумывался. Ну, получается тогда. Mm -hmm. То есть, получается, как бы я накапливал, накапливал себе негатив, положительных эмоций как бы не было, и все, я, получается, вот ну, в этом негатив закрылся. А когда на свиданку вот, с ней пойдешь? Он уже был с ней. А, сразу вот с какой Подожди, ты вчера был с какой на свиданце? Вот который это сравнул, который телефон сразу дала. Это ты с ней созвонился, что ли, вечером? Да, она, она, я такой говорю, давай, говорю, классно, туда-сюда, давай чекута попьем, там пообщаемся. И туда. она вечером тебе сама она, она, она, Нет, она мне такая говорит, типа, это, ну давай сегодня. Я говорю, сегодня не могу, говорю, сейчас мне еще с другом встречу, я пообщаюсь, туда-сюда. И потом говорю, ну я тебе, если что, наберу. Ты ее набрал? Да, я ее набрал часов, поскольку, в семь, что ли. Я говорю, ты здесь, в охоте. И что это? было да, на свиданке? Стюс. Короче, мы, блин, минут сорок с ней лазили, она, блин, где рюкзак нужен был. А да, потом мы посидели? Мы сели туда. Да, потом, да, это, все, пойдем посидим. Говорю, ты ее поцеловал? На прощание, да. Куда? В лоб? рюкзак. На прощание, блядь. И потом ты блядь. Нет, я просто это все ее так я обнял и посылал ещё в Она? Она ничего сказала, все пока. Как ты говоришь, ей понравилось с тобой на свидание? А кто закончил свидание? Она закон, но она сразу определила, потому что она говорит: у меня час. Нет... Да. да. Не, погоди, ну. То есть, мы, грубо говоря. Ты мы... после этого ей звонил вообще или писал сегодня? Нет, нет, что нет. А ты бы пошел с ней еще раз на свидание? да. Может, а, может, мы узнаем, как вообще. Ну, если она сейчас, например, не вызвонится или там ты заблокирован, то, наверное, ну... Единственное, что она сказала, то что она во вторник улетает в Сочи. Тем более, и ее не там не отъебут ж. армяне. Я сейчас тебе. Сомневайся, не в, в этом! это реальность жизни, блять. Если Сочи, то точно армяне. Там утрапу вот. я уже. Люблю. Поэтому смотри, для того, чтобы она там хранила верность тебе, как бы и, ну, думала о тебе и держала. или ты приедешь к ней на пару дней потом. Вот. Я бы а, сейчас да, ей я позвонил или написал бы, ну, там, или что-то, но чтобы понять вообще. Я тебя спрашиваю, ей понравился с тобой? Как бы у нас сейчас как бы нет достоверной как, информации. Когда мы с ней лазили по магазину, она прям такая очень позитивная. Нет, смотри, я говорю сейчас вот на данный момент вот как бы, ты не знаешь, да? Лучший способ узнать это позвонить, спросить, как дела, как вчера доехала до дома там, типа и сказать, что я хочу тебя увидеть, там, не знаю завтра. Mm -hmm. Так давай позвоним. Это к вопросу. Вот, я, взятание, вот сколько люди сами себе вот э, бреда в голову запихают и в это верят святок в чем. Ладно бы хорошего, как бы, тут плохого запихал, плохой верит. С людьми он не умеет общаться.